И всем снова здорово, с вами еще раз на связи я Ванек, И это очередное одолжение Тони С ее Джеймби. Ну, Франклин, ну добрая душа чё, ну добрая души парень Мы с вами купили такси, кстати Теперь раз в два часа оно будет приносить дохода, Ну, двадцать тысяч-то Нет, даже двадцать, да, двадцать тысяч Вроде, да, 20 тысяч или 200. А представь, что будет тогда через 10 часов... Нет, в час 20 тысяч. Через 10 часов 200 тысяч. А это, я вам скажу, немалые такие деньги, блядь. Не, ну, купили мы себе такси... Так.. Компанию. Я, наверное, Saints Row 3 не очень, очень сильно хочу максимализировать свои услуги, блин. поэтому по всему этому миру, блин, максимализации я хочу, максимализации максимализировать свои свои деньги хочу увеличить. Если такси не будет приносить никакого дохода, то я откажусь от нее. Потом в итоге в конце концов бизнес откуплю себе другой какой-нибудь. он блок Сейчас так, сейчас стоп. Выходим, блять. Вот так факс. Эвакуатор служебная. Машинка. тот раз мы с четырех раз эту миссию прошли, но тут Тоня обещала, что это последний раз, стопудов, стопудняк, последний раз как-нибудь. Погломка автомобиля наслаждена в как-то поблизости, Прием. Да, я возьму его на себя, понял, конец связи. Ctrl опустить, shift поднять. А, это на время что ли тоже? Или нет, или это я не прошел еще ту ничью с поездом. Наверное, не прошел. Bulvar Vespucci. I Бич. like this из меня, конечно, все. Но в какую-то сду, звезду попал. турки right, like man, Дальше будет oh no, right is... hey, a онлайн Я просто Таня пропустил, что это надо было из-под поезда спасать машину. Ну, давай, не садитесь, и Надо... Нет, возвращайся к странственному срезу. Добрый день, досконная машина. Так... Контро. И Ну и везти куда? Да я подцепил уже, вроде как. Да я подцепил ее, вроде бы, как уже. Извиняюсь, ребята, тут что-то какая-то фигня. Непонятно, какая случилась. Короче, продолжим с вами в следующих эпизодах GTA 5. Я лично продолжу в эту игру играть, но, пожалуй, пока что без вас. Пока-пока, да? Пока.